Значит. Спасибо. Значит, сегодня у нас с вами будет немножко как бы вводный урок, но поверьте мне, он очень ресурсный. Сегодня мы посмотрим на наш год назад, и это называется регрессия в нашей жизни. Регрессия, какие бывают регрессии? Не бывают всевозможные. Это не только в прошлой жизни. Есть регрессия, когда мы ходим в эту жизнь, когда мы смотрим, что было в этой жизни. Есть регрессия, когда мы ходим между жизнями, потому что это тоже очень интересно. Это интересно, что душа запланировала, с кем она запланировалась, Сюда прийти какие цели поставила как она разговаривала со старейшинами канцлерами, канцлерами своими это очень интересно оттуда тоже много информации приходит для нас поэтому регрессия они многомерны точно так же как и мы сами сегодня мы сделаем с вами две первая будет регрессия в этой жизни в этот год и вторая мы немножко приоткроем дверь Посмотрим в предыдущие жизни. Очень важно мне сказать вам, что предыдущее или будущее, вообще понятие времени, оно достаточно абстрактно, особенно когда мы начинаем путешествовать в нашем подсознании, потому что время нелинейно. И это мы видим в регрессиях, когда приходит человек и говорит, ой, мне показали жизнь, она вроде называется прошлое, но там компьютеры у меня были, технологии, как сейчас, а мне 60, они появились, когда мне было 30 как же это может быть моя прошлая жизнь? Потому что жизни бывают и параллельные, жизни бывают а, нелинейные. Душа может проходить несколько опытов одновременно, она огромна. Поэтому если вы увидите сегодня что-то, что вас удивит, и не будет вкладываться в ваше понятие времени, может быть, это будет что-то из будущего, может быть, это будет что-то, что выглядит очень абстрактно, потому что наше подсознание, помните, говорит символами, говорит метафорами. И вот эти метафоры мы будем сегодня смотреть. Поэтому всегда говорят у нас в Америке, особенно в Калифорнии, где очень много законодательств, мы говорим всегда, что, поверьте, тот опыт, который вы вспомнили во время гипноза, что было с вами в три года, в два года, в год, это не факты, это всегда проходит под, призму, под призмой вашего подсознания. Отнеситесь к этому как к очень красивой метафоре, к басне, к сказке, но иногда приходит информация, которая уже очень реальна, и тогда мы проверяем ее исторически, мы ходим в те города, в библиотеки, и мы находим информацию, которая подтверждает, что это действительно факт. Поэтому важно сказать, какое у вас есть мировоззрение, как вы к этому хотите относиться, и это все правильно. Что такое регрессия в прошлой жизни? Это вспоминание, это наша память. Мы вспоминаем это. Как сказать, как понять, что мы не придумали это себе? Как вот очень многие, даже мои коллеги, когда мы заканчиваем обмен регрессиями, обмен сессиями, они говорят, «Ой, первое, мне кажется, я это придумал» даже профессионалы это говорят наш наш мозг такой все что ему кажется что сложно очень категоризировать и поставить на полочки он складывает в отдельный ящик который называется этого не может быть потому что это не может быть или это я не это это сказки это я придумал это моя фантазия но помните что фантазия это очень активное действие которое делает наш мозг мы что-то создаем и потом на это реагируем эмоция приходит потом когда мы идем в регрессию когда это воспоминание то сначала приходит картинка или приходит ощущение воспоминания и только потом мы реагируем на нее вот эта разница что мы будем с вами делать у нас будет пять дней когда мы будем путешествовать завершая год, как бы закрывая цикл и открывая, создавая новый, такой, какой вы бы хотели. Помните, что это всегда можно скорректировать. На пятом уроке мы будем смотреть варианты года, и вы будете выбирать тот, который вам подходит, будете смотреть, как решения, которые вы приняли или примете, какие события, какой собитийный ряд последует за этим. Из этого выбирать, что понравилось, что нет. Но первым делом с огромной благодарностью к себе за тот год, который прошел, за те достижения, которые вы сделали в этом году. Почему важно ходить назад и вспоминать этот год? Мы редко это делаем. Все реже и реже. Сейчас, когда нету таких альбомов, как помните, были у наших мам и, может быть, бабушек, Альбомы с фотографиями, важные события, подписанные, и можно было вернуться, посмотреть на них, и как будто бы окунуться еще раз в то время, в тот момент. Даже если вас не было там, вы можете почувствовать ощущение этого времени с рассказами бабушек и дедушек, и родителей. Мы получаем больше информации, мы путешествуем. И вот это, вот это простое действие. Это уже путешествие во времени. С легкостью мы делаем это для нашего мозга. Это настолько реальная и простая задача. Когда вы вспоминаете что-то в этом году, важные события, и мы сейчас это сделаем, возможно, что-то вас удивит, возможно, что-то вы позабыли, и сейчас оно вспомнится, что-то, за что хочется себя похвалить, что-то, за что хочется поблагодарить кого-то еще что помогли или мы совершили какой-то проявили волю или сделали что-то очень что мы благодарим себя и вот эти события мы сейчас поднимем наверх мы редко возвращаемся назад особенно для себя но вспомните как родители которые с любовью и уважением всегда смотрят на развитие своего ребенка, как для него прошел этот год, какие у него были достижения, хвалят его за это. Вот точно так же сейчас отнеситесь бережно и по-доброму к себе. И я попрошу вас сейчас, мы сделаем небольшое упражнение, визуализацию. Почти всегда, когда первый раз приходит кто-то на сессию регрессии, мы делаем упражнение визуализации. Зачем это делать? Первое, потому что как только человек закрывает глаза и закрывает 97% информации визуальной, которую приходит в наш мозг, он уже находится в состоянии транса, самого его э, легкого да, уровня. Чем дольше он находится с закрытыми глазами, тем дольше и глубже он погружается внутрь себя. Еще одна повод, зачем это сделать, почему это важно делать – важно понять, как мы принимаем информацию, какой дорогой она приходит к нам, она приходит визуально, видим ли мы картинки, или мы слышим, или мы просто понимаем и знаем, может быть какие-то физические ощущения есть там. И знаете, часто бывают, достаточно часто бывают клиенты, которые приходят ко мне в офис на сессию регрессии, на сессию квантом, квантового гипноза или на сессию «Жизни между жизнями», которые видят очень абстрактные, очень абстрактные сцены, ожидая увидеть фильм. Потому что то, что мы думаем, что да, в регрессии мы увидим фильм, что-то из прошлого, но мы видим абстрактные картины и какие-то эмоции, и какие-то ощущения в теле. И кажется первым делом, ой, наверное, что-то со мной не то. Наверное, это неправильно, неправильно, наверное. Но поверьте мне, ваше подсознание знает очень хорошо, какой язык понятен именно вам, какой язык, каким она может достучаться до нас, какой необходим. Поэтому, пожалуйста, как бы ни пришла информация, отнеситесь к этому с любопытством, с интересом, как маленький ребенок, который начинает изучать что-то новое, не имея понимания четкого, как это должно быть. Быть. Потому что каждый из вас индивидуален и для каждого информация придет своим особенным образом. Если во время регрессии вы слышите какие-то мысли, которые там есть, это тоже очень хорошо. Не боритесь с ними, не старайтесь их никуда отогнать, потому что как только мы начинаем с чем-то бороться, мы добавляем этому силы. Просто понаблюдайте за этим. Помните, что ваше бессознательное очень бережно к вам относится. И как только вы даете ему бразды правления, как только вы говорите «я закрываю глаза, я готова к этой работе, готов к этой работе», оно сразу начинает быстренько делать, чтобы успеть все самое лучшее для вас. Все самое лучшее для вас. И если у вас не было за последние недели или месяц времени что-то обдумать, пойдут мысли. И это тоже хорошо. А если кто-то из вас просто уснет и просто отдохнет, это тоже прекрасно. Значит, бессознательное. решила что вам необходим отдых. И за это тоже огромное спасибо. Отнеситесь, пожалуйста, к этому опыту сегодня. Очень легко. И с любопытством. Что еще я хотела сказать? Прежде мы пойдем путешествовать. Почему важно обращаться к регрессии? Почему важно, кажется, ну что-то может быть, это же прошлое. Мы живем в настоящем, мы живем в этом моменте, вот что важно. Но момент, который мы проживаем сейчас, понятие его, принятие его очень зависит от той истории, которую мы рассказываем себе о себе. Через эту призму мы смотрим на наше настоящее. Как будто бы. Наша настоящее, представьте себе, что вы зашли в кинотеатр буквально на 20 секунд посередине фильма и посмотрели кусочек и сделали выводы из этого. Да, этот, наверное, плохой герой, этот, наверное, позитивный значит, наверное, так наверное, так, но мы не знаем фабулы, что было до этого, и не представляем, как события развернуться потом. Это примерно так, как душа маленький кусочек да, это жизнь. И когда мы понимаем связи, как? Почему этот герой? Почему сейчас? Я помню, мой коллега рассказывал э, сессию, которая была у него э, с его клиентом. Он говорит, пришла женщина, и она говорит, мой, мой мужчина оставил меня с ребенком, когда он только родился. Каким нужно быть плохим человеком, чтобы так поступить со мной? И она пришла на сессию, чтобы понять, что происходит и, конечно же, то, что она увидела, удивило ее. Она увидела, как будто бы 70-е годы, вот это хиппи, машина, как Volkswagen старый, и она едет в этой машине, а она мужчина с длинными волосами, и женщина сидит темноволосая и что-то она ему говорит. Он говорит, я возмущаюсь, мне это неприятно, я не хочу, она беременная, я, вы... я останавливаю машину, выхожу, закрываю дверь, я больше никогда не видела ее. Эта женщина, которая сидела в этом Волксвагене, это была душа реинкарнированная ее мужчины в этой жизни. И когда она увидела это, конечно, это не облегчило ее боль но она увидела большую картину, как будто бы она увидела начало фильма. Понимаете? И это поменяло ее отношение к этому. Еще один пример вам дам. На прошлой неделе пришла женщина, она ухаживает за своей матерью, которая очень пожилает 90 лет. Первое, что она сказала, когда пришла, ⁇ Я очень люблю свою маму ⁇ очень она моя мама но более злого манипулятивного человека токсичного я не встречала в своей жизни но я ее очень, я все для нее сделаю у меня есть старший брат который живет очень близко к ней но у него агорофобия, он не может за ней забыть, забыть о ней. у меня есть младший брат который больной человек, он уехал в другую, в другую страну со своей молодой женой, он тоже не может о ней заботиться. А я приезжаю к ней каждый день. меня Какая проблема, с которой она пришла? Она говорит, у меня уже два года, я молодая женщина, мне 50 лет, но у меня уже два года все симптомы моей мамы. Мне болят кости, у меня я не могу согнуться. Я не могу двигать пальцами, я делаю проверки. а Доктор говорит, у меня все в порядке. У меня есть жидкость между позвонками, но я не могу двигаться. Я как будто бы принимаю все ее симптомы. Это она, она манипулятивная женщина, но я научилась с ней иметь дело. Она сейчас решила а, наследство одного из братьев. Это, конечно, когда он узнает об этом, он умрет раньше ее, он и так больной. И вот такая вот ситуация да, вроде любовь, но очень сложная. Ей показывают прошлую жизнь. Он говорит: я маленький мальчик в доме темно, горит камин, холодно. Я в ночной рубашке, босыми ногами стою на холодном полу. Я плохо себя чувствую, я больной ребенок. Вот моя бабушка. Большой стол, она отнесла меня на руках, я не очень могу ходить я слабенький. Мои ножки болтаются, не достает до пола. И вот она дает мне тарелку и говорит: О, что это, борщ? Борщ! Да, женщина с фамилией Морган говорит: Это борщ? И она говорит: ну, теплый, мне хорошо. И она смотрит на меня. Моя бабушка с жалостью, потому что она знает, что она умрет. Очень скоро она старенькая. Это было давно. И я не смогу сам. А где мама? Мамы нет. Мамы другая семья. Она оставила нас. Дальше она рассказывает об этом парне, которого, когда бабушка умерла, его выгнали из этого дома. Он слонялся, попрошайничал, кушал кору с деревьев. И умер очень молодой, больной, где-то в хлеву. Кто-то позволил ему ухаживать за животным. Это тело где-то похоронили. И я говорю, какой вывод, когда душа переходит. В каждой регрессии мы переходим через смерть. Это самое легкое, что есть. Мы переходим и смотрим, какой вывод сделал. Я никогда не оставлю своих детей. А кто в этой жизни присутствует в твоей жизни сейчас? Она говорит, это бабушка, это моя бабушка в этой жизни тоже. Самую большую любовь и заботу я получила от нее. А мама, а мама, это моя мама в этой. И вот когда ты видишь этот фильм целиком, для нее сейчас будет намного легче не брать на себя симптомы, не сопереживать настолько, чтобы оставить эти симптомы физические позади и выздороветь, стать сильнее, не быть такой зависимой, продолжать любить так же, как она люблю. Никогда я не оставлю, очень не люблю. Как будто она лечит эту душу своей матери с прошлой жизни, показывая, а я тебя. Никогда не оставлю, какой ты не была. Вот поэтому важно ходить в регрессии. Поверьте, момент сейчас в ее жизни, мы говорим, настоящий момент сейчас. То, что сейчас мне важно. Сейчас она намного сильнее, а у нее есть ресурсы, она здоровее относится к этой, к этой ситуации. И вот это ей очень помогло и дало силы. И таких историй колоссальное множество. Это только те, которые мне сейчас пришли в голову, рассказала они трогательны для меня, я очень всегда, но это очень эмоционально. А когда мы проходим, мы действительно, реально присутствуем там всеми фибрами своей души, своими эмоциями, мы там, мы проходим этот опыт по-настоящему, и это очень нас обогащает. Мы по-другому смотрим на этот мир, свободнее, легче, понимая намного больше наша точка зрения становится шире все что я вам сейчас рассказываю просто слушайте меня потому что я постепенно вкладываю в ваше подсознание слова которые позволят вам сейчас легче попутешествовать ваш предыдущий год этот год заканчивается мы сейчас делаем нашу визуализацию она будет очень легкая. Я попрошу вас отнеститесь к этому очень спокойно. Вообще состояние транса, у него есть разные уровни. И для того, чтобы терапевтический транс, с которым мы работаем здесь, нам не нужно, чтобы сознание уходило, как я говорю, убегало через окошко. Наше сознание присутствует постоянно. Вы анализируете все, что приходит. Вы понимаете, что это что-то другое. Или это вы очень четко осознаете это. Поэтому мы не можем делать такую работу с людьми, которые страдают шизофренией. Они не могут различить реальность и их фантазии. Мы различаем очень четко, где находимся мы, где находимся то, что мы вспоминаем или конструируем в своем воображении. Приготовьтесь, пожалуйста, сейчас мы сделаем небольшое путешествие в этот год. Просто сядьте удобно, прикройте глаза. Позвольте телу расслабиться. Позвольте телу расслабиться. Обратите внимание на его процессы. Как там дыхание? Как мы дышим? Никогда не думаем об этом в течение дня. Почти никогда. Тело делает это самостоятельно. И очень хорошо. Как лежит ваше тело? Какие в нем есть эмоции? Мысли? Просто соединитесь с собой. Когда мы закрываем глаза, мы как будто бы Погружаемся в себя, в свою Вселенную, в свое пространство там, внутри себя. Легко и спокойно, как будто вы перебираете альбом, страницы альбома с фотографиями. Вспомните, пожалуйста, ваш Новый год, первый день года. Может быть, для кого-то и даже 31 декабря. Как прошел этот переход для вас? Какие люди окружали вас с 31 по 1 число Поднимите эти картинки из вашей памяти. Это так легко. Это ведь то, что мы помним. С легкостью память открывает вам эту информацию. Она лежит близко. Ее легко поднять. Увидьте себя. Если было праздник, почувствуйте это состояние, какое-то ожидание чуда, общение с людьми, с кем вы вместе. Если есть праздничный стол, Если есть праздничный стол, что стоит на столе? играет ли музыка? Кто есть рядом с вами? Это очень приятное переживание. Сейчас закроем эту сцену. Я попрошу вас как бы издалека. Посмотреть на весь, всю зиму, январь, февраль. Что произошло значительно в эти два месяца? Январь, февраль 2021 года. Как архив вы поднимаете эту информацию легко. Она лежит близко. Какие были события? Может быть, на что-то можно опереться, день рождения, чьи-то дни рождения. увидьте себя в это время. Выберите одну сцену, их может быть много. Выберите одну, как бы одну фотографию, один момент, за который вы бы очень хотели себя похвалить. Где-то, где вы чувствовали себя очень-очень хорошо. Как будто бы именно за этот момент вы могли поместить свою фотографию на воображаемую доску почета. Именно за этот момент. За что можно себя похвалить там? Отнеситесь к себе. Сейчас, как вы отнеслись бы к самому своему дорогому, к своему ребенку, найдите за что похвалить, одобрить, поддержать. Ведь на доску почета помещают фотографии за что-то особенное. За что? За что? Скажите словами себе. За что? Следующей странице. Это весна. Март. Апрель. Эти два месяца. Март, апрель. Что значимое произошло там? Я прошу ваше подсознание вывести вперед события, мероприятия, ощущения, за которые вам гордо, которые вам приятно вспомнить. С легкостью информация приходит сейчас, возможно, даже удивит вас. За что можно похвалить себя там? За что? Похвалите себя щедро, не скупясь. Возможно, вам даже захочется подарить себе что-то. Кому в марте, в апреле подарить себе что-то, может быть, даже обнять, может быть, какое-то качество, может, символический подарок, что-то, что означает. Март, апрель. Следующий месяц, май. Конец весны, май. Увидьте себя в мае. Тоже поднимется событие, которое приятно вспомнить, за которое хочется себя похвалить. И тоже щедро хвалите себя, любя, уважая свой опыт. Не всегда это что-то, что иногда хочется похвалить себя в сложной ситуации. Как вы поступили? Похвалить себя за поступок. Мне любопытно, что это для вас. За что? Скажите себе словами. За что? Как будто бы, если бы это была фотография в альбоме, вы бы подписали ее. Что бы вы написали там? Май. Последний месяц весны. Информация приходит очень легко сейчас. С благодарностью за этот месяц тоже. Следующая страничка альбома — июнь, первый месяц лета. Что произошло там, какое событие было там, которое поднимается вверх, хорошее, приятное, за которое гордо вы ощущаете себя. Что-то, что вы делали с удовольствием. Возможно, несколько фотографий на этой странице. Вы там, в июне 2021 года. Похвалите себя и за это событие, которое поднялось сейчас в вашей памяти. Из вашего внутреннего архива. За что? Как бы вы подписали эту фотографию? За что? Хочется похвалить себя. Информация приходит очень легко сейчас. Это было совсем недавно. Так легко это поднять в памяти. Июль, следующий месяц, следующая страничка. Перелистовым альбом, что произошло в июле, за что хочется себя похвалить. Какие события? Июль 2021 года. С легкостью перебирайте ваши памяти, воспоминания, выберите одно, поднимите его вверх. Что это? За что хочется похвалить себя? Как будто вы вешаете эту фотографию на вашу внутреннюю виртуальную доску почета. И всегда там написано «За что?». Переворачиваем страницу. Август, последний день, последний месяц лета. Август 2021 года. Наш виртуальный альбом. Что там произошло? За что хочется себя похвалить? С уважением отнестись к себе. С благодарностью к событиям, к людям вокруг себя но особенно выделить ваши поступки, ваши ощущения, что вы сделали такого, что радует вас. И там этого так много. Мы просто не всегда обращаем на это свой фокус, а сейчас, именно сегодня, сейчас мы обращаем фокус Август Последний месяц лета. Что произошло там? За что хочется себя похвалить? Подпишите эту фотографию. Как бы вы подписали? Может быть одно предложение? Может быть целая фраза? За что? Перелистываем альбом. Сентябрь, первый месяц осени. Что произошло в сентябре? Вспомните, это так недавно. Много может подняться воспоминания, может быть, только одно, самое важное. Может быть, только одно, самое яркое. Самое приятное. Мы выбираем самые важные и приятные моменты года, за которые хочется себя похвалить, как добрый мудрый родитель поддерживает и хвалит свое дитя. Подпишите и эту фотографию. Найдите слова. Перелистываем и эту страницу. Октябрь. Октябрь 2021 года. Что произошло там? Иногда легко опереться на какие-то праздники, на какие-то дни рождения. И сразу поднимается вверх вся картина месяца. Или, возможно, одно событие, которое было самым важным? Как бы вы подписали эти фотографии или эту фотографию? Иногда нам кажется, что мы не меняемся, что из месяца в месяц мы такие же самые это не так каждое мгновение каждый день мы все растем и меняемся с каждым новым событием с каждым новым впечатлением с каждым новым решением мы новые мы другие Закрываем эту страницу октября, и мы в ноябре. Почти заканчивается альбом этого года, скоро начнется другой. Мы в ноябре. Что произошло в ноябре, что хочется сюда поставить как событие важное, за которое хочется похвалить себя. Это совсем недавно. Увидьте себя на этих фотографиях. Какие хотелось бы запечатлеть события? За что похвалить? За что похвалить? Мы подписываем и эти, эту страницу. Найдите слова для себя, слова одобрения, поддержки благодарности любви возможно людям вокруг себя с которыми вы вместе на этих фотографиях и следующий месяц начинается другая страница декабрь только начался но я уверена, что и в этом месяце что-то произошло, то, что хочется поблагодарить себя. Иногда нам кажется, что должны быть невероятные события, чтобы поблагодарить себя и чтобы насладиться этой опытом жизни здесь. Но иногда это могут быть вещи маленькие, просто обратить внимание на погоду в этот день, на чашку чая, которая так красиво стоит на кухне, свет, который проходит через эту воду, может быть, что-то искрится, может быть, как течет вода из крана, может быть, где-то радуга. Маленькие, приятные события, и на них стоит обращать внимание. И это так. Сейчас посмотрите на свой альбом. Какой он формы? Какого размера? Как бы он выглядел для вас? Из чего он сделан? Тяжелый ли он? Легкий? Настоящий ли он такой, что можно держать в руках? Или он виртуальный? Какой он для вас? Мне любопытно, как ваше подсознание создало его для вас есть ли в этом смысл? Какой смысл есть в этом для вас? Какое послание? Это ценнейшая книга. Это ваш год. Ценнейшая книга. И сейчас с благодарностью к этому воспоминаниям, которые вы сложили в вот этот альбом, или просто обратили на них внимание, они всегда были там. Мы постепенно возвращаемся. Мы постепенно возвращаемся. Можно открывать глаза. И поверьте мне, посмотрите, как легко мы вспоминаем вещи, мы вспоминаем события. И это уже путешествие во времени. Это уже путешествие во времени. И я хочу вам сказать, как гипнотерапевт с практикой многолетним, 10 лет в Лос-Анджелесе, я работаю с клиентами каждый день, разными они приезжают с других штатов. Я могу вам сказать, что за последние 6-8 лет очень поменялись мы, люди, мы очень поменялись. Если раньше действительно для того, чтобы поднять информацию с прошлых жизней, между жизнями. Нужно было идти глубоко, и сознание должно было уходить в сторону. Этого больше нет. А это все реже и реже встречается. Оно находится на поверхности. И вот это вот состояние нашего человечества, что мы просыпаемся, что эти информации с других миров, с наших, с других многомерных нас, становятся ближе и ближе что нам очень легко это взять вот что поменялось сейчас и как будто бы иногда бывает мы начинаем визуализацию я попрошу представьте себе что вы находитесь на океане мы проверяем как человек воспринимает информацию а он уже в другой жизни открывает глаз говорит Саша девочка лежит я была мужчиной я была мокрая одежда я прямо почувствовала эту погоду я стояла на этом пирсе. Просто закрыв глаза и дав импульс, что это то, что я хочу достать из памяти, она уже приходит. Иногда это бывает очень путает нас, потому что мы можем увидеть сны, которые выглядят как прошлой жизни, вдруг какие-то воспоминания джаву. Поэтому вот именно сейчас очень важно научиться ориентироваться и понимать себя ощущать себя и тот курс который я создала шестимесячно которым буду говорить позже он именно такой я его создала вместе со своими духовными наставниками учителями это как будто бы инструкция по использованию нашего сознания нам дали сложнейший компьютер сама который саморегулируется вот это наше тело наше но ну, нам не дали к нему инструкцию по использованию. Но сейчас я хочу, чтобы мы продолжили у нас сегодня по плану. Мы должны еще посетить какое-то другое место и другое время. Сейчас вы поняли, насколько это просто, насколько это легко, насколько мы можем с легкостью путешествовать во времени. А сейчас я попрошу вас закрыть глаза. И мы сделаем еще одно короткое путешествие. Обратите внимание, я не отсчитала вас, многие из вас, кто знает, как работают гипнотерапевты, мы всегда в конце, когда мы заканчиваем работу, мы считаем, я не хочу это сейчас произносить вслух, многие из вас уже моментально поднимутся в своем сознании, бодрствование, но вы сейчас, даже сейчас, когда все кажется, что ничего не поменялось, вы сейчас путешествовали, в своем сознании глубоко это уже был уровень транса сейчас мы пойдем чуть-чуть глубже а может быть для кого-то не нужно глубже многие мои клиенты путешествуют сейчас уже даже с открытыми глазами представляете как поменялось человечество как поменялись наши способности это очень любопытно очень интересно сейчас я попрошу вас закрыть глаза и представить себе красивое, может быть, кто-то из вас помнит из детства или с какого-то другого времени. Новый год, подарки, комната. Может быть, вы маленькая или маленький. Вы там. Это приятное, я попрошу вас дать импульс, вспоминать приятное, поднимать приятные воспоминания. Вы там. Елка, возможно, елка. Возможно, что-то еще. Многие празднуют Хануку. Может быть, там зажжены свечи. И обязательно подарки для вас. Можно сконструировать это в вашем сознании или просто попросить ваше подсознание показать что-то, что выглядит как очень прекрасный праздник. Как очень прекрасный праздник. Вы там, в этой комнате, какого цвета, освещение, тепло ли там, что говорит о том, что праздник, какие элементы в комнате говорят вам, это праздник, это особенный день. Увидите эти подарки, какие бы хотелось, чтобы было, какие бы хотелось, чтобы было, яркие обертки? Неважно, какого вы возраста, мы все любим подарки, всегда ожидаем чуда. И сейчас я попрошу вас подойти к одному подарку, взять его, но не открывайте его еще, не открывайте. Знаете, что в этой коробочке или в этой упаковке там за этой красивой бумагой, за красивой оберткой будет что-то особенное, что может даже удивить вас. Что-то с другого праздника, который был в другом месте и в другом времени. Что-то с другого праздника. С другого времени, с другого места. Потихоньку открывайте его. Открывайте этот подарок. Возможно, даже можно услышать, как шелестит подарочная бумага. Вот он открывается вам, этот предмет. Что это, на что он похож? И когда вы дотрагиваетесь до него и разглядываете его, вы чувствуете, что вокруг вас меняется атмосфера. И вы оказываетесь в другом месте, в другом времени, в другом празднике, в другом празднике сейчас. Оглядитесь вокруг. Что вы видите вокруг себя? Вы в другом месте, в другом времени. Это очень интересно. Что вы видите вокруг себя что там говорит о том что это праздник что там говорит о том что это праздник особенный день оглядитесь вокруг детали внутри вы или снаружи посмотрите вниз на поверхность, на которой вы стоите. Как она выглядит? Что это? Ощутите себя там, в другом месте, в другом времени. Мужское или тело, или женское. Взрослый или ребенок. Во что вы одеты? Что вы ожидаете? Предвкушение, что что-то произойдет приятное. Кто вокруг вас? Люди, если они там? Какие можно услышать звуки? Какие могут быть запахи? Цвета, температура вокруг вас. Как будто вы включаете все свои органы чувств, почувствовать этот момент полностью, целиком. всеми своими органами чувств. Как это, какая эмоция есть там? Это еще один праздник, который вы сейчас вспомнили, который тоже был в вашей базе данных, в ваших опытах, вашей библиотеке. Еще один праздник. И сейчас постепенно, с благодарностью к вашему подсознанию, к вам, к этому опыту. Видя, насколько это просто. Помни, что подсознание знает точно, что нам нужно увидеть или не увидеть с уважением к этому решению. Постепенно возвращаемся назад. И сейчас вы хорошо запомните, это другое место и время. Как выглядел этот праздник? Я попрошу вас вернуться в ту комнату, в которой вы находитесь. И сейчас я посчитаю от 1 до 5. И когда я скажу 5, вы почувствуете себя бодро. Раз, два, три, четыре, пять. Полностью проснулись. Раз, два, три, четыре, пять. Полностью проснулись, вернулись в свое тело. Комнату, где вы находитесь, можно себя обнять, поблагодарить, можно потянуться. Если хочется потянуться, постучать ножками, сказать своему телу, мы закончили это путешествие. Посылаем этот импульс. Я попрошу вас сегодня обязательно записать, за что вы себя похвалили. Обязательно записать. Пожалуйста, ведите даже небольшой дневник. Каждый день который будет каждая регрессия, каждый опыт. Они все соединятся в книгу, в историю. Такую новогоднюю сказку с чудесами и подарками. Я вас прошу, придите свой дневник в нашей группе или лично мне. Вы можете писать или по имейлу, или в группе на Фейсбуке. Кто не пользуется Фейсбуком, мы будем посылать имейлы с линком, со ссылкой на YouTube, чтобы можно было прослушать, еще раз повторить, потому что, помните, наше подсознание не всегда готово вот именно сейчас, когда вот сейчас в 11 утра по Лос-Анджелесу оно будет вам путешествовать. Мы с уважением относимся к этому. Иногда это не лучшее время для него, и хочется повторить в другое время. Поэтому есть запись. Записи будут доступны до 12 декабря. И можно будет их прослушивать. Это я буду вам посылать. Значит, пожалуйста, напишите о ваших впечатлениях сегодняшних, за что вы себя похвалили, может быть, какой праздник вы увидели. Кто напишет мне или в группу, мы вышлем брошюру для пятидневного нашего семинара новогоднего, где можно будет записывать для личной работы. Это как книга, которая у вас потом получится. Что еще мне важно сказать? Я хочу вас познакомить с Габриэлой. Габриела – это моя ассистентка. Вы видели ее в группе. Она к вам обращается. Она а, замечательный, замечательный. А, она, закончила. Она психолог по образованию. Она а, вот Все вопросы, которые у вас будут, технические вопросы, где найти эту запись или любые вопросы, пожалуйста, обращайтесь к ней, она будет очень рада вас направить, помочь, переслать вам что-то, что вы не нашли на e-mail. Пожалуйста, даже не задумываясь, если есть вопрос, сразу обращайтесь к нам. Мы здесь для того, чтобы вам помочь пройти эту неделю и еще Два дополнительных сюрпризных дня, которые будут в понедельник и вторник в следующей неделе, у нас будет еще две встречи-сюрприз. Я хочу попросить Габриэлу сказать несколько слов, чтобы вы познакомились с ней поближе. Здравствуйте, меня зовут Габриэла, и я так рада сегодня здесь присутствовать и с вами всеми познакомиться. Um, я ассистентка Саши, и я уже, um, некоторые из вас со мной переписывались по Фейсбуку, но я, я рада вас видеть сегодня, и что вы, наконец, меня <laughs> увидели. Um, если есть любые вопросы, пожалуйста, пишите мне на Фейсбук. Um, меня на Фейсбуке зовут Габриэла Мастери, если вы видите, я посылаю вам реквест. Um, Пожалуйста, присоединяйтесь, и мы можем переписываться, вы можете задавать вопросы, и я вам помогу, как смогу. Я здесь, чтобы вас поддерживать. Спасибо большое, Габриэла. Дорогие мои, вас... я очень рада была вас видеть. Пожалуйста, запишите, ни с кем не разговаривайте, запишите то, что пришло сегодня. Кажется, оно... Большим, большое. Кажется оно маленьким, маленьким. Если даже эмоция какая-то пришла, все равно запишите, оно будет распаковываться с каждым днем больше и больше. Пожалуйста, сбережно относитесь к любой информации, которая приходит в этой группе. Сила группы ⁇ это невероятный наш ресурс. То, что мы находимся здесь вместе и вместе идем в эти опыты, это усиливает еще и еще наш результат. Поэтому благодарности каждому из вас за то, что мы сосоздаем это пространство и этот опыт для каждого из нас. Обнимаю вас. До встречи завтра. Всего доброго. До свидания.